В каком тренинге вы были? Я была на тренинге э, мантра убеждающий смерть» Брить юнджайя. Брить юнджайя. Мантра Шивы, Но удивительная мантра. И самое интересное было для меня, что э, я была в Индии, и была в храме Шивы, и была там, где вот эта статуя его такая, правда, в новом исполнении сделанная. Ну, нас многие там тогда удивило, вот эти коровы в храме, вот которые сейчас были на фотографиях. Но я тогда не знала, что я буду... Э Наверное, ничего нет случайного, но я тогда не знал, что эта мантра будет, понимаешь, у меня ассоциироваться вживую с этими картинами вживую. Там мы слушали этот рассказ и про Нешу, и про эти святые их места. Сейчас у меня все это так интересно соединилось. Когда сказали, когда Александр сказал, выдержали вы вообще вот это все? Когда мы по восемь раз пропили, ну, получается шесть мам да? Ну, у меня точно появились энергии, то есть я не устала. Как Какие-то моменты мне хотелось, знаете, так это ноги от земли отрывать. Я думаю, ничего, хочется полетать. Ну, в общем, удивительные ощущения. Довольны, что пришли? Не пожалели? Да, конечно, нет, однозначно. Но... Нет. Ну, вообще никогда нет не бывает сожалению вот сегодня было вот это удивительное состояние когда ну пение вообще мне нравится а пение мантра действительно действительно ощущаешь приток энергии а трудности возникли какие-нибудь в ходе пения мантра прям трудностей каких-то не было. Были интересные ощущения, когда хотелось петь громче, потом немножко тише. Сначала даже не очень удавался текст вообще проговорить. Вот как-то губы, язык, вот как-то не, вот не, не не все это получалось. Потом это стало получаться. Потом даже, мне кажется, мне удалось даже запомнить за это время, вот за 108 минут про 108 раз, даже вообще она, я, я думаю, интересно, я сейчас смогу ее например, мыслями такая пришла, смогу я ее написать, я думаю, что да, ну, то есть какие-то могут, могут быть сложности, но мне кажется, я смогу, то есть она даже запомнилась, вот за 108 раз, то есть есть вот это число, которое, вот, не зря оно, наверное, 108 раз, но ну, интересные очень ощущения, и вот еще раз повторяю, вот эта картинка, которая у меня сложилась с... Хотя я была именно в этих храмах Шига, ну сколько, наверное, что-то три года назад уже, почти три года назад, да. И вот сейчас это все так уложилось удивительным образом. Вот так. Интересно очень. Так что большая благодарность Центру, что есть такая возможность вот в таком городе, вот в таком круге большущем, что учители Достаточно часто приезжает, я буду несторонним. большое спасибо всем.